Всем привет! Вы на канале как заработать в интернете. В этом видео у меня новый кран, на котором можно зарабатывать сатоши биткоин. Кран только-только запустился и здесь нам предлагают зарабатывать без вложений. Также нам предлагают сюда проинвестировать и зарабатывать 360% в год. Также вот есть отзывы на Траспилоте, но там еще 0 отзывов. Здесь вот 577 участников, 200 сатош уже кто-то здесь вывел минимальный вывод. Здесь 200 сатош платит он инстантом на крипто кошелек Faucet Pay. Кстати, на крипто кошельке Faucet Pay добавили две новых криптовалюты: это XRP и Polygon Matrix. Итак, чтобы здесь зарабатывать, проходим регистрацию. Далее идем вот на приборную панель. Здесь вот есть серфинг. В серфинге здесь вот одно видео. Смотрим 10 секунд и получаем 20 сатош. Итак, вот, просматриваем одно объявление. Также вот здесь пишется, если вы хотите получать доход от своих рефералов, вам нужно просмотреть хотя бы одно объявление чтобы получить доход вот я получил 20 сатош также вот есть еще одно объявление давайте посмотрим Ага, здесь оно повторяется я его уже просмотрел также на этом как кране есть вот сам кран фауцет переходим в него и здесь мы можем заработать от двух до четырех сатош каждые 15 минут. Нажимаем здесь клейм, разгадываем капчу, клейм и зарабатываем вот э, две сатоши. Переходим опять вот в серфинг. Посмотрим, второй раз мы заработаем. Нажимаем здесь Go. секундочку, вот здесь пошли, сейчас посмотрим, дадут нам еще 20 сатош, если дадут, то это хорошо, можно быстро набрать здесь минималку, ага, здесь написали, что вы уже прошли, также здесь вот есть баунти программа, можно заработать 1 миллион сатош, это конкурс рефералов, 30 дней, через 30 дней, вот можно заработать, что будет на первом месте 300 тысяч сатош, на втором вот 200, ну и так далее по возрастающему. Данный кран, я так понимаю, работает еще даже сутки не прошли. Также на этом кране можно заказать рекламу своих проектов. Вот за 1000 кликов здесь вот 10 секунд 4 сатош и 15 секунд 6 сатош, ну и так далее. Еще здесь есть оферволы, Также здесь можно вот позарабатывать сатошики. Ну вот, Друзья, вот такой вот новый кран. Кому он интересен, я ссылку на данный экран оставлю в описании. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте биткоин сатоши без вложений. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.